привет с Я Сегодня продолжим играть в Доннидлайт. Круто, да? А то есть мы на том, как мы прошли сложную миссию с машинами. Особенно и остановились мы на том, там, кстати, когда я был на крыше, уже под конец там один зомби с машины горящий свалился. Ну, может быть, она была не горящая. Вот с этой. Шесть. Да, да, да, с этой. Но он, наверное, уже ушел. Блин, если бы знал, сразу же сюда запаркурил. Эй, ты, ты, ты, да, да, да. да. Эй, эй. эй, ты. Я, кстати, знал, что здесь где-то есть О, удар еще и не только ногой, но и рукой тоже. Блин, тут вещи уже не сохранились, они опрятно уже не открыты. Надо было бы, эй, зомби, ты, ты, ты, ты, ты, ты. А это просто балкончик. Эй, ты, иди сюда, иди, про, молодец, прости, И прости, я улетаю. Всё. Теперь мы можем туда, все, мы залез, ой, мне посл... показалось, какой-то мальчик. И бежим. Фу, захватываемся. Так Так, шо, ой, ой, ой, ой, ой. ой. Простая труба. Давайте что-нибудь сделаем с ней. Блин, ну туда нам не надо прыгать. Мы вот так пройдем. Зомби чем Он перепрыгнет опять сюда. Не сюда поберем. Ну нам у нас 25 жизней. Может быть, там уже попадется хоть какая-то еда. Может быть, это мычки заодно попадутся. Так. А, кстати, на что-то труба годна, Простая труба у нас две простые только у них обоих урон плохой у этой 39, а у них э, 24. давайте тогда одну разберем ну а водяная у меня еще есть одна водяная труба но как вы видите у нее прочность слабая поэтому а, а она у меня была специально так что она будет если что отвлечь зомби там кинуть трубу и они ко мне подойдут там где я был может это поможет? Нет, давайте сразу же разбелем. Так, эй, зомби. Зомби? Кс -кс -кс -кс -кс. Иди, зомби. Эй, ты, ты, ты. Эй! Да, заметил. Иди сюда. Эм, сэр. Эй, сэр. Сэр. Здарова, слепой. Эм, а куда вы лезьте Сюда нельзя. Отсюда. Прости, я улетаю. О, дебил. Ой-ой-ой, я упал, я упал, я упал, залазь. Я забыл разогнаться. Так, ладно, смотрим. Блин, тут ничего нет. Так, у нас есть вот эта половица. Так. Давайте ее разберем. А, водяную трубу тоже разберем. <кх önces> Разобрать. Разобрать. И мы получили гвозди. Ой, а ч у меня такая труба? Э -э -э. Я еще не Я выбрал ее. А где мое оружие? Да ладно, зона стала безопасной. Давай доставай оружие. Ладно, давай выберем любое оружие. У нас здесь еще есть водяная труба. Я не заметил. Поменяем. Стойте, но она не поменялась. Так, ладно. Уровень выживания. Мы выжимаемся. Давайте тогда скупимся. этот навык необходим активен навык узнайте как создавать основные предметы необходимые для выживания отмычки взрывов пакеты о взрыв отмычки отмычки все теперь мы знаем, как сделать отмычки да 6 отмычек да мы можем их сделать давайте их скрафтим а куда как создать эм... Стойте. Они у меня есть? Нет. А где? Отмычки. Все. Отмычка. И что одна? А, у нас три. Так, давайте посмотрим. Да, у нас три отмычки. Ой. Теперь там наверху есть сундук. Чтобы взломать зам замок, двигайте булавку клавишей М и поворачивайте отвертку клавишей F. Так вы повернете защелку, и если булавка начинает вибрировать, не, при не перелагайте усилий, она может сломаться. Упс, последняя попытка. Нет. А, тут? а, блин, она сломалась. Блин, а это не так уж и просто. Давайте создадим еще парочку отмычек нам. Еще и еще отмычек. Думаю, 6 отмычек мы сможем сделать. Давайте еще раз ломаем. Ой, блин, только что повернула нормально. А ч ⁇ блин? Да! Мы открыли наконец-то его. Давайте откроем же. Что в нем? <coughs> что это? Кофе, уи! Oui. Давай! Только мы его не выпили. Но там оно ценный предмет в этой игре. А, кстати, мы там сундук пропустили. Откроем, что в сундуке. Так, набло. Да. Ой-ой-ой. Так, здесь у нас нету. Пусто. Да блин, да везде пусто тут. Ага. -а -а. Если нету оружия, можно драться кулаками. Привет, привет! Привет, я тут! Привет! Привет! Привет! Давай друзьями! Уи, я здесь! Вот они, а я не тебе извини, зомби. Я это был. Он мне махал. Видишь, что он в красненькой футболке, которая порвата ему, ну, не, бо, не бойся, не переживай. Блин. У меня 25 жизней, и слишком... мой персонаж истекает слишком много крови. Это мешает играть. Нам надо, кажется, еще одну такую машину. Так. Вот. Блин, это так было легко. Все, мы уже пропаркурили. Осталось только как чтобы не было никакого провала. И почему мне пропало, пропало оружие? Эй! Пора поменять на О, да. Да. Ну, блин. Так, мне выходит надо где-то здесь. Так, тут много зомби, очень много. А у меня еще и труба не берется. Вот это права. За этим домом. Так, аккуратно, аккуратно. Перезалась. Так, так. Оно где-то А. <связывая> идейка надо зомби дальше провернуть мы его столкнем давай зомби этот зомби о все мы убили его наконец-то мы его там голову пробили давайте побычим что у него о осталось морлю найти о сундук сундук взлом ну сейчас взломаем погодите что-то еще открыть можно Используем. Блин, там еще две чего-то. Это, наверное, машины опять. И нам опять дадут взрыв пакеты. Ой, зомби на меня посмотрел. Ну, ну зато алкоголь нам понадобится для Марли еще. Так. Вс! Так быстро с тем столько мороки было. Это так быстро. Что в нем О, простая труба и кофе. Ну, я его даже не выпил. Да, ой. Как он тут залез? Так. А, этот зомби, он же. А тот дохлый, что ли? Как тот дохлый? Такого можно было бы проверить. Ой! Привет! Вс, я его убил уже? Так быстро? Металлические детали. Так, мы хорошо. Так, ты лезь. Ой. Вс. Так, у него Сига-фу, блин. Ну, может быть, из них что-то скрафтить можно. Так, надо перелезть. Тут всякие у нас вещи есть. Но мы уже хорошо стали убивать. У нас второй уровень силы, значит, мы быстрее будем убивать. О, что это? Что это? А давайте в кого-то метанем. Он в тех, например. Или в кого? О, блин. Туда давайте метанем. Блин. А, так, хиленько. Надо, чтобы именно подошел зомби. Оно даже не взрывается. Эй! Эй! Я его как будто вот так, У -у -у, воздух, такой воздухом, он такой. Иди сюда, ты, ты, ты, иди сюда. А, вон того, давайте. Дайте тут дайте пройти а, а там лестница так давайте к нему подъемся. там сундук лично посмотрим что в нем мы еще туда сможем добраться хотя давайте там есть внутри все это сначала смотрим Ладно, выкидываем о 10 уже для уровня ловкости Так, тут все в порядке да, тут все в порядке. Так, там. Кстати, мы можем пробраться к тому зомби. Но хотя рядом с ним нету ничего, но если мы... А, не-не-не-не, есть дом. Но в доме ничего, кажется, нет. А, зато холодильник есть, я не заметил. Давайте посмотрим, что в него. Может быть, еды найдем. О! Я питаюсь каждый день. Хоть-ка парочку жизни, это очень хорошо. Так, о. И одна отмычка нашлась. Вау, как круто. О нет, ему надо добежать. мы ему такого сильного урона даже, может быть, и не сделали. А может и сделали. Нет, там есть что-то, но и... Так. А, в мусорном баке еще можно поискать, но я не могу. Тут двое аж зомби, вот их я точно не убью. А там они потом привлекут еще следующих зомби. Ой, один уже сдох, обшипы какие-то, и выбил дверь вниз, но внизу там ничего нет, а у себя мы все посмотрели? Ой, можно на крышу подняться. Продолжаем, мне позвонили, в общем, теперь мы поднимаемся, наверх, и что мы видим, а что мы видим? О, зомби уже три. Значит, один оттуда свалился. Привет. Привет. Привет. Привет. Мне вот интересно, почему у многих зомби в этой игре, почти у всех зомби в этой игре, оторвана рука. Ну или нога. Не, нога никогда ни у кого не была оторвана. Ладно продвигаемся туда. Так. зомби зомби эй это на какую то барашка или овечку на бочке похожи Ой, блин, ко мне ж полезет. Привет! Ладно? М -м. Надо подумать, как вот туда попасть. Один зомби укололся. И обследователь помешало зомби, но там это, это по-моему, не под... <музыка> А тут случайно зомби, нет? Нет, кажется. О, там мусорник. Но там кажется ничего нет. Ладно, потом посмотрим. Так. О, кофе и халва. Что еще? Банки? Какая-то еда. Я не понимаю, почему тут людей нет? У них же была еще еда. Почему больше здесь людей не было, непонятно. Вот же, ну подумаешь, зомби даже не залезут. О, стойте, стойте. Так, тут что у нас? Тут ничего. Пошли, кстати, они пошли, ладно. Я хотел что-то сказать, но уже забыл, что они. Каким-то образом. Значит, выше нам надо там еще одну такую штуку. Но ну, мы как бы выйти по карте ближе к ней. Так что мы ее... Её... Путь... О! А, точно. Так, так. Вот она. Так, аккуратно. Так, Тук -тук -тук -тук -тук -тук. О, там есть. Эй, не надо вниз. Хотя долгом. Ладно, еще разок Так, вниз. Ой, ой, ой, ой, ой, ой. Чуть не выполнил. О, батарейки. Хотя, зачем они нам? Ну, не, Без разницы. Так. Ага. Значит, тут уже по крышам не пройтись. Ну, тут видите, как много домов. М могли бы... Ну, у нас 40 жизней. Так, надо быть очень аккуратным. Тут есть один зомби. Тут вообще никого нет, а зомби. А не, вон зомби. Ну тут один. Так, правда один? Да, <клёх> один зомби. Эй, эй, Ладно, как я планирую? Мы пробегаем и залазим туда. И вперд! Все. Ой, куда-то же идешь? Вот ну, не нравится с, с управлением. Когда куда-то залазишь, часто он вперед начинает идти. Но иногда не при вс... Но не прямо всегда. О, а сюда залезть можно? Блин, нет, здесь много проводов. Так, как дальше будем поступать? Ведь теперь мы разгневали зомби. Нам, я как понял, надо вон туда. Вот и там внутри. Так, или здесь? Не, вот тут где-то с, э, с рельсами есть. Так, мы допрыгнем? Нет, не допрыгнули. Тогда залазим. Ой-ой-ой. А где же тогда? А, -а, -а, как, а как нам туда залезть? А -м -м. Наверняка через этот мост. У -у -у -у. Только вопрос, как на него попасть. Логично. Наверное, нам надо как-то вот так пройтись залезть там, а там уже посмотрим с той стороны. Или с крыши залезть, видите? Да, нет, нет, нет, нам надо на ту крышу. Давай залазь и, -и, -и чтобы вперед не ходил. Ой, темнеет, не, это показалось. Но ночью зомби очень агрессивны, давайте так, что не медлить, быстро же забегаем в здание. До свидания. Вот. Да, нам надо туда как-то было попасть. Нет, надо все же вернуться назад. Это двое здесь, один далеко. Ладно, давайте быстренько сюда зайдем. Что здесь? Вот здесь у нас. Ой, блин, так это я же боюсь, что пока зомби уже успеют ко мне сюда прийти, пока я открою. Блин. Вот, все. Блин. Это очень сложно все открылся а что у него о, о! А это что такое о! <клышка> у вас есть улучшение для оружия выберите оружие и нажмите так трубный ключ так 31 а у простой трубы 39 а? у нас аж две но у нас есть улучшение для чего-то, но только я не знаю, для чего именно. Сейчас посмотрим. Ага. Так, значит, для чего у нас улучшение тогда? F6 улучшить. Эм. Вы только что подобрали улучшение для оружия. Выберите оружие из инвентаря и нажмите F6, я его... Надо вернуться обратно к, зомби, обратно к зомби. Так, тут я не хочу уже просматривать, хотя мы нашли трубный ключ, него. Так, надо разобраться как-то на это здание. Так, подключаем уже фонарик. Мы пока залезем. Вот, Извините, я вот тут залезу. Я думаю, вы не против. О! Что это? Это, наверное, еще один. Просто мы его нашли, э, мы его нашли, когда я... и все. Вау, тут еще один был, мы его уже нашли. А -а -а. Прикольно. Сразу же нашли еще один. Потому что, типа, скажут, найди еще один. А вот, еще один уже найден. М -м, прикольно. Так, нам надо приб... прибежать обратно. Ой-ой-ой, чуть не упал. Ладно. залезем туда. Здрасте. Здрасте. Пока. Так. Мой бедного дядю кушает, блин, жаль, дядю. Ладно, мне надо еще выше, вон там, куда как-то тогда попасть. Какой тогда, туда попасть. Только я не знаю конечно как значит на крышу как-то можно здание попасть но вопрос как мне кажется я уже понял ой идет Так. Опс, что ж такое? Скоро бы мы, кстати, будем уже заканчивать. Так, так. держимся на заборе. Фу, кто-то по какашкам пошел. А, это кушать. Поэтому, а фу, кто-то по какой-то грязючке пришелся. Там. О, блин. Я думаю я схвачусь уже. Так, аккуратно проходим. Там, вот видите, есть такой малюсенький, малюсенький, малюсенький столбик, на который мы можем подняться. Так. Так. Блин, то та что ж такое? очень трудно ладно отбегаем так давайте посветим здесь ага можно здесь пройти осталось только туда попасть я уже знаю как или я не знаю как даже видите мусорные мешочки если упадем там мы-то уже сделали вот это